Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, хочу еще поговорить об одном интересном вопросе, это по поводу того, в последнее время возникает большое количество вопросов, да, много говорили о кризисе, готовились, находимся в хэше, но при всем при этом рынки на максимуме, опять-таки у нас Америка растет, у нас российский фондовый рынок обновляет максимальные значения что делать в такой ситуации российскому частному инвестору покупать, не покупать, стоит или не стоит, что является причинами роста российского рынка ценных бумаг. Но давайте поговорим, во-первых, о причинах, да, второе, это что, что же делать и когда делать, да, то есть какие есть некие векторные ключевые точки, которые стоит использовать там, на перспективу, может быть, 6-9 месяцев и что стоит ожидать от рынка именно по фундаментальным вещам. Очень важно, все, что будет названо, все истории, которые будут названы в данном видео, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Да? То есть это является моей индивидуальной точкой зрения по поводу того, что происходит на рынке. Вы можете с ней соглашаться, можете не соглашаться. Я думаю, что на своем канале я могу сказать то, что я думаю непосредственно. Итак, почему мы находимся на максимуме? Почему российский рынок штурмует максимальные значения? Почему восстанавливаются американские рынки ценных бумаг? Опять чудес не происходит. То есть все, что мы наблюдаем в текущий момент, что буквально за 12 месяцев, за 1-1,5 года основной Управляющая мировой финансовой ликвидности Федеральная резервная система перевернулась на 180 градусов. А если на 19 год еще в конце 18, в середине 18 года планировалось порядка трех повышений процентных ставок, то есть ужесточение монетарной политики, то уже в конце 18 года после коррекции в пределах 15-20 процентов по американскому фондовому рынку сначала были Словесные интервенции, потом были уже реальные интервенции, связанные с тем, что прекратили сокращать баланс на активы на балансе, снизили процентную ставку, уже снизили не раз, и вот у нас получается, де-факто запустили с октября месяца, с ноября месяца, соответственно, запускают программу репования на 60 миллиардов долларов в месяц. Почему это обуславливается? Да? То есть, почему я говорю про Америку, потому что все-таки ликвидность предоставляется Америкой. После этого мы сейчас перейдем непосредственно к России. Итак, что по факту получаем? Получаем, что конец, то есть последний квартал 2019 года мировая экономика встречает ситуацию, когда в Европе по-прежнему ставки нулевые, предоставление ликвидности на 200 миллиардов долларов в месяц. Федрезерв, соответственно, снизил процентные ставки. Федеральный резерв заявил о том, что они тоже будут предоставлять ликвидность, как и ЕЦБ, на 60 миллиардов долларов в месяц. Да? То есть общий объем предоставляемой ликвидности, предоставляя ликвидности составляет 70 миллиардов долларов, ну, эквивалент 70-80 миллиардов долларов в месяц. Конечно же рынки на это не могут не отреагировать, да, то есть а, ростом, потому что предоставляют ликвидность. Но здесь нужно понимать вот очень какой важный фактор, а, который связан с тем, что до конца года правительству Соединенных Штатов Америки требуется порядка 600-700 миллиардов долларов для того, чтобы финансировать дефицит бюджета, то есть чтобы расплатиться по обязательствам своего огромного правительственного долга да, и для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, связанный с тем, что предоставляли налоговые льготы. В то же время объем ликвидности, который будет предоставлен Федеральной резервной системы будет недостаточен для того, чтобы вот эту вот ликвидность, которую изымет правительство, чтобы непосредственно компенсировать. И поэтому... Лично я ожидаю, что мы можем увидеть в ноябре-декабре месяце какое-то коррекционное движение от 10 до 20%, как мы это видели, может быть, в конце 2018 года. И, конечно же, на этом фоне российский рынок не сможет не отреагировать. Поэтому, опять же. Есть еще резерв, есть еще лаг, да, то есть есть еще там, уровень процентных ставок, откуда может падать Америка, есть возможность предоставить дополнительной ликвидности. И поэтому, если говорить о том, возвращаться непосредственно о локации на российский рынок, почему же российский рынок остается в стадии роста? Ну, Первая причина это все-таки предоставление глобальной ликвидности. Это раз. Второе. Кто тянет российский рынок? Если посмотреть на компании, которые являются локомотивами, которые вытягивают непосредственно российский рынок ценных бумаг, это акции Газпрома, это акции Лукойла, это акции компании Сургутнефтегаза, которые за последнюю неделю прибавили очень хорошо. То есть, что это за компании? Давайте мы на них посмотрим. Да? То есть, это... Экспортно-ориентированные компании, у которых есть неплохая прибыль по итогам 2019 года, а потому что цены на нефть выше прогноза, в все-таки средняя цена находится. У них хорошая рублевая прибыль, а правительству, соответственно, нужно получать дивиденды. Непонятно, что происходит конкретно с Сургут нефтегазом, Лукойл всегда... Исторически платил неплохие дивиденды. То есть это компания, плюс у Газпрома, соответственно, идет вопрос, связанный с тем, что они пересматривают дивидендную политику и могут увеличить еще больший размер а, чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, что, соответственно, приведет к росту дивидендной доходности а, акций того же самого Газпрома. То есть причиной роста российского рынка ценных бумаг, локомотивы, которые его непосредственно вытягивают, являются акции. А, являются акции нефтегазового сектора, которых можно ожидать хороших, щедрых дивидендов. Поэтому, если говорить о том, что это будет под дивидендную отсечку, соответственно, акции могут еще прибавить. Потенциал роста, я думаю, может составить на горизонте полугода от 10 до 20 процентов, не считая возможных дивидендов, которые могут быть выплачены. Но, опять-таки, когда это может произойти, это, скорее всего произойдет через коррекцию, потому что ну, все-таки штурмовать максимальные высоты, есть такое понятие у трейдеров: да, поддержать прибыль э, в руках, да, то есть э, почувствовать ее, сказать, вот я зафиксировался, и с новыми силами, соответственно, пойти, э, пойти на штурм новых высот, причем это будет э, наложиться на то, что коррекция, движение, коррекционное движение вниз, в том числе американских рынков, э, оно необходимо для того, чтобы еще более мягкую политику проводили мировые центробанки в первую очередь ФРС в, в преддверии выборов в Соединенные Штаты Америки. Вот о чем хотелось сказать. Итак, резюмируя по поводу российского рынка, почему находимся на максимуме? Потому что раз, потому что тянет индексы, тянут такие локомотивы, нефтегазовые локомотивы «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» с высокими объемами торгов. Почему они растут? Потому что у них меняется дивидендная политика, у них есть чистая прибыль, откуда это непосредственно можно заплатить. А, потому что у них привлекательная дивидендная доходность, то есть находящаяся там от 8 до 12 процентов при ставке. Центробанка российского 6,5%, да, то есть у нас понизилась процентная ставка, а вы можете купить дивидендную историю там, с доходностью 8%, да, не знаю, «Газпром» или может быть даже 9%, и, соответственно, это приводит к росту. Стоит ли покупать сейчас? Опять-таки, на перспективу 6-9 месяцев можно купить и здесь можно будет заработать потенциально, я говорю, где-то от 10 до 20 процентов за полгода можно будет получить профит, но вы должны быть готовы к тому, что в любой момент может произойти коррекция. Поэтому без фанатизма, да, то есть не надо все деньги в. А... Вкладывать непосредственно в рост фондового рынка, вкладывать в отдельные истории, которые я называю непосредственно сейчас, нужно все равно повышать уровень на своих знаний. Второе, нужно хеджировать позицию свою собственную, да, то есть, потому что мы с... В фундаментальной точки зрения делаем определенные гипотезы предположения, но при этом на рынке может произойти что угодно, в том числе на российском рынке мы можем увидеть коррекцию, поэтому обязательно нужно хеджировать свои длинные позиции, защищаясь а, через производные ценные бумаги. Но это вопрос уже абсолютно другой истории, выходит за рамки текущего видео. Надеюсь, я вам объяснил, почему мы находимся на максимальных значениях, что ждать на перспективу 6-9 месяцев, а, что мы можем Увидеть это через какое-то коррекционное движение, когда, когда можно будет это непосредственно покупать. Если вам интересно, можно узнать, во-первых, подробности о закрытом клубе инвесторов. А, оставляйте свои собственные комментарии. Ставьте лайк, если понравилось непосредственно видео. Подписывайтесь на канал, щелкните на колокольчик, чтобы получать новые свежие видео. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего вам самого хорошего. Пока-пока.